Новолуние любви Пусть у вас в любви наступит новолуние. Будьте рядом, любите друг друга, заботьтесь друг о друге И не жалейте о прошедшем жаре Потому что этот жар был безумным в горячечном состоянии И хорошо, что он прошел Считайте, что вам повезло И Если любовь становится глубже Мужья и жены превращаются в братьев и сестер. Если любовь становится глубже, солнечная энергия превращается в луну. Жара спала, наступила прохлада. И когда любовь становится глубже, возможно понимание. Потому что мы привыкли к перехорадке, страсти, волнения, А теперь все это кажется глупым. Но это и в самом деле было. Теперь, когда вы занимаетесь любовью, это кажется глупым. Если вы не занимаетесь любовью, то чувствуете, будто чего-то не хватает из-за старой привычки. Когда муж и жена начинают чувствовать что-то подобное, они пугаются. Не стали ли они принимать друг друга как должное? Не стали ли они друг другу, братом и сестрой, вместо того, чтобы оставаться избранниками и радостью для эго? Возникают все эти страхи. Иногда приходит такое чувство, будто чего-то не хватает, своего рода пустота. Но не смотрите на нее глазами прошлого. Смотрите глазами будущего. Многое случится в этой пустоте. Многое случится в этой близости. Вы оба исчезнете. Ваша любовь станет абсолютно несексуальной. Весь жар исчезнет, и тогда вы сможете узнать совершенно иное качество любви.